Добрый день, меня зовут Бычков Дмитрий, я директор центра «Автототем» на Волгоградском. Многие наши клиенты, звоня по телефону, пытаются узнать, сможем ли мы локально покрасить их повреждения на машине, либо придется красить деталь целиком. Вот на примере этой машины я смогу вам рассказать и показать несколько мест, где мы сможем покрасить, а где мы не сможем покрасить локально. Вот первая деталь, например, бампер передний, он больше всего подвержен Притертостям у клиентов. То есть это единственная деталь, которая красится везде, всегда может покраситься локально. Но все зависит от характера повреждений. То есть, если она находится а, в какой-то одной части, но не по не больше 50% пантера, она делается то есть кое-где обклеивается, где это нужно. Если нужна частичная разборка, то э, часть разбирается, как противотуманная фара. Все остальное обклеивается и спокойно делается локально. Следующая деталь крыло переднее. Для начала хочется сказать, что практически у всех деталей имеется ребра жесткости. Это идеальное место, куда можно скрыть переходы. На данном крыле четко видно ребро жесткости. В варочной части все остальное прямую. То есть если повреждение находится ниже, ребра жесткости то спокойно можно сделать переход в это ребро если выше то соответственно верхняя часть прокрашивается если же реберной части нету и повреждений находится где-то по центру детали то скорее всего локальная окраска невозможна она возможна только при нахождении либо в начале любой детали то есть чтобы было место где распылить краску и соответственно скрыть по лаку переход а, еще хотелось бы сказать, что зона повреждения это совсем не одно и то же, как зона ремонта. То есть, если предположим у вас а, небольшой скол где-то в этой части, то покрасить вот так практически невозможно. То есть, можно, но зона работ будет видна. То есть, сама зона ремонта предполагает все равно где-то вот такую часть, и, соответственно, по лаку дальше скрывается переход. Это идеальный вариант, когда не будет видно ни перехода, и ремонт будет выполнен очень качественно. Теперь можем показать на примере передней двери. То есть здесь, как мы видим, тоже несколько ребер жесткости. Соответственно, если повреждение у нас находится ниже одного из ребер, либо выше в данном случае, то спокойно можно в какие-то зоны попасть. Особое внимание стоит уделять цвету автомобиля. Если цвет светлый, то, соответственно, зона окраски будет по-любому больше, потому что раскидать краску правильно, чтобы не было видно пятна гораздо сложнее, чем темный цвет. Если повреждение близко к ребру, то со светлыми цветами это гораздо сложнее. Крыши на этом автомобиле и на многих других не красится локально, поскольку плоскость очень большая и прямая. Технология не позволяет ее покрасить очень качественно и скрыть следы ремонта. Что касается капотов. Вот на примере этого автомобиля Локально покрасить капот можно только в небольших местах. То есть вот она реберная часть. Если повреждение находится в этой зоне, покрасить можно. Если цвет будет светлый, проблематичнее гораздо будет это сделать. Ну а если повреждение по центру детали, бесполезно пытаться сделать локально. Получится только пятно и будет нарушение технологии. Вот этот капот отчетливо нам показывает, что локальная окраска. Здесь практически невозможно, только в обход технологии. А это неправильно. То есть здесь отсутствуют ярко выреженные ребра, свет светлый и большая прямая плоскость. То есть любое повреждение на этой детали предусматривает окраску целиком. Компания Автотатем всегда делает свою работу качественно и старается максимально придерживаться сроков ремонта. Ждем вас в нашем сервисе. До свидания.